Друзья, у нас прекрасная сегодня погода Прям после Недельного дождя да, Где-то целую неделю был. Радуемся Гуся выгревается на солнышке Гуська Гусь Как глазки глазки болеют И я их ей закапывала в фон, и потом легче Дашка. Я вам, друзья, сбросила видео. Вчерашнего начале увидела такие красивые цветы. А сегодня решила показать нашу погоду. загораем уже. Прибегает. Прибегает. А черешни сейчас покажу. Черешни какая перелесная. Тюльпаны пошли. Черешня во всем этой черешне более тридцати лет. Да, более тридцати лет. И газончик. Газончик такой прекрасный. Надо уже постричь. Клевер, друзья. Может быть в следующем своем видео расскажу о его полезных свойствах. Здесь так тяжело. И очень долго вылазит гиацинт. Я уже ему... Вот так чтобы он солнышко больше видел